Если честно, я не умею пользоваться вот этими всякими женскими штуками, ну, мне даже как-то кто-то из знакомых сказал, типа, вот ты грудь все время прячешь под толстовками, а могла бы за кофе вообще сама не платить. Ну, а я как бы, меня и Apple Pay устраивает пока, как бы и кофе есть, и не шлюха, да, вообще супер. Не надо думать, что я вся такая правильная, я бы тоже показывала грудь, если бы она помогала в реально сложных ситуациях. Ну, там, за кофе заплатить или сдать зачет я и сама могу. Я понимаю, ей бы можно было каждый месяц закрывать ипотеку. Меня бы муж тогда лично приводил в банк, говорил, Надя, покажи тичку за ноябрь.